Выглядит это очень жутко, и будет обидно, если это сделал кто-то из вас. Ребята, вы слышите это? Опять? Что это? Это оно. Аня, Аня, открой дверь! Блин, я спрячусь за шкаф. Ребята, может, все-таки переткатывать? Почему я ничего не помню? Что тут происходит? Зачем я говорю, я же выдаю себя. Фух, что-то я устала. Все, наверное, еще спят. Э, ребята, а куда это вы собрались? Почему вы не спите? Ночь на дворе. аня ня ня что такое? Аня, тут э, такое. Ань, мы собирались идти искать тебя. Погодите, а что случилось-то? У нас э, беда. Так, вы опять что-то натворили, да, пока я ночью снимала страшастики? Это все свечка виновата. Свечка? М Миш, а с тобой-то что? Яр -яр. Рикки украл лесной демон. киса Алиса осталась там, мы боимся, что ее тоже. Лесной демон скрипит, как старое дерево, и дышит страшно. Так, погодите, давайте по порядку. Короче, Ань, ты поехала ночью снимать страшастики. Кстати, ты их сняла? Я их и сняла, и смонтировала, и они уже на моем канале Анимэджик. Как так? Я думала, вы спите. Э, их уже можно посмотреть. Да, там очень страшная история для тех, кто хочет пощекотать себе нервишки. Оставлю ссылку, если что, в описании. Видимо, вы просто не слышали, как я пришла, я думала, что вы спите. Так что у вас случилось-то? Погоди, Ань, а влог? Влог про то, как мы все вместе с вами ходили купаться и плавать? Именно. Я его тоже уже смонтировала, и он тоже уже на канале Magic Family. Что там, где мы с Юми жестко подрались? Стоп! И где Юми упала в речку, и где я чуть не утонула, он уже там. А где же были мы? Вы все это время были в комнате. Так, ладно, пойдемте, я посмотрю просто, что там происходит. Нет, Ань, подожди! Мы должны рассказать тебе, как все было. Давайте, рассказывайте скорее. Мы остались одни. И решили рассказывать страшные истории на ночь. Это, кстати, была идея Рики, а не наша. Мы нашли свечку, про которую ты говорила, что ее зажигать нельзя, она исполняет сказанное. Но мы это забыли. А потом дверь сама начала открываться. Рики сказал, что у тебя его якобы похитил весной демон. Ну, это было в истории. А потом он реально исчез. Мы его искали, но нигде не нашли. А еще мы нашли нечто ужасное. Если ты не побоишься туда зайти, мы тебе покажем. Мы побежали тебя искать, а киса Алиса осталась там одна. Мы сказали. Защищать дом. Но, видимо, мы совершили ошибку. И не надо было ее там бросать. Ведь демон может ее украсть, как Рики. Так, понятно. Это все похоже на какую-то очень большую детскую фантазию, ребят. Дверь в этой квартире действительно скрипучая. Открываться она могла из-за сквозняка, потому что форточки везде открыты лето же жарко. Самое главное, что про свечку я шутила, просто чтобы вы ее не трогали. А Рики наверняка просто вас разыграл и спрятался. Вы забыли, что у нас хомяк-пранкер? Киса-лиса? Аня, ты вернулась, свет не мигает. Ночью был сильный ураган и свет мог мигать от перепадов электричества. Ты кого-то видела? Я видела большого черного лесного демона. Да вы просто у меня гений самовнушения. Заходите, ребят. Тут нет ничего страшного. Ну что? Ну что, Ань? Киса, Алиса, ты здесь, прости нас, что мы тебя бросили. Хочешь сказать, лесный демон, которого я видела, это тоже был ураган или тучка? Небе в окне. Так, ребят, по-моему, вы слишком долго не спали и у вас у всех очень сильно разыгралась фантазия. Никакого лесного демона нет. Меня никто не похищал, я тут. Свечка ничего не исполняет. Я просто не хотела, чтобы вы ее трогали. А Рики А Рики мы сейчас найдем. А как же это страшное фото? Какое фото? Твое. Подождите, давайте проверим Рики. Я тут. А вот и наш Рики. Никуда он не делся. Никто его не крал. Блин, его точно не было, мы его искали, и никак не могли найти. Не понимаю, что здесь происходит. Ань, правда искали. Рики, ребята говорят, что ты пропала, они тебя искали. Ты что, их разыграл? Вообще ничего не помню, помню только как я лег спать, ребята рассказывали страшные истории и я уснул То есть ты ничего не помнишь? Да, как-то все нудно, ничего не помню Рикки, это розыгрыш? Нет, ничего не случилось, я просто спал Ты прикалываешься? Нет, не в этот раз Короче ребят, вы просто низенькие для стола и не заметили, что он свернулся калачиком в своем домике Киса Лиз, значит ты не видела никакого монстра? Слава собачему богу! И коржачему А как же тогда, как же тогда фотка? Фотка с тобой, которая вот там лежит Посмотри-ка на нее внимательно А это что такое? Зачем вы нарисовали эти кресты, ребят? Ань, это не мы. Это не мы, Ань. А кто? Это правда не мы, Ань. Так, ладно. Вот, я же говорю. Как же э -э это тогда объяснить? А откуда эта фотка? Почему я ее не видел? Как я мог все пропустить? Где я был? Выглядит это очень жутко. И будет обидно, если это сделал кто-то из вас. Я сейчас подумаю над этим, а вы пока, ребят, отвлекитесь и расскажите Мэджикам то, про что я забыла рассказать и в нашем влоге про купание, и на своем канале Анимэджик в Страшастиках, и в других видео что? Санкт-Петербург. А, 21 и 22 июля Аня устраивает встречу в Питере. В Леннекс по самого утра. Приходите. А еще 29 июля приходите на вк -фест. Вот. В 14.00 будет автограф-сессия, не опаздывайте. Так что до да, встречи в Питере. Приходите. 21 и 22, скорее всего, буду я. И не забудьте посмотреть наши влоги, встречки и видео на канале Ани. Возможно, вы что-нибудь поймете о том, что происходит. Если вы напишите комментарии. В этом же я даже совсем забыла наших мальчиков ставит лайки. Юмичу, в этой ситуации не до лайков. Столько всего происходит и случается. Кажется, тут э, муха летает. А может быть муха это есть демон? Молодцы, ребята, по поводу фотографии я подумала логически. Наверное, это сделал кто-то из вас ради розыгрыша и не хотел меня обидеть. Поэтому я не буду обижаться и даже не прошу никого из вас признаваться. Но знайте, это было очень жестко, и делать так больше не надо. Аня, а если это не мы? Да, если никто из нас этого не делал, она сама упала со стены уже такой. Значит, кто-то был у нас дома и сделал это. Но это практически невозможно. А если уж это сделал мистический лесной демон, то это тем более невозможно. Поэтому, ладно, проехали. Я правда на вас не обижаюсь. Но это не мы, это не мы, а не мы, это были не мы и уж тем более. И я мне бы такого голову не пришло И я тебя так бы жестко не разыграл Даже я на такое не способна И я, если что, тоже этого не делал Все, ребят, давайте забудем об этом, решим, что это был чей-то розыгрыш Я, например, пойду сейчас монтировать новый ролик на Animagic А вам советую поспать А мы уже проснулись и не хотим спать Да, что-то вообще не хочется спать Во Мы вообще не устали Мы, пожалуй, побудем еще тут Нам тоже нужно обсудить кое-что С Кисалисой, Рики Короче, Аня, ты иди, а мы потом придем ну, как хотите. Вроде ушла. Вам не кажется все это странным? Рики ничего не помнит, а Аня не верит. Может она не Аня? Кисали, что ты имеешь в виду? Ну смотрите, была фотка. Свеча исполняет сказанное. Лесной демон на самом деле украл Аню. И это не наша Аня, не настоящая. А Рики ничего не помнит, потому что ему стерли память. Лесной демон, ну, Аня. А... Не Аня, а тот, кто вместо Ани. В облике Ани. Что-то я запуталась. Да уж, как-то сложновато. Так, надо подумать. Рики похитили... И он потерял память. Или это не Рики? Не Рики и не Аня. Нет, стоп, это точно Рики. Ну не точно Аня. Точняк! Аню подменили. Аню заменил веслый демон. Поэтому она нам не верит. И поэтому она не обижается. Делает лично, ничего не произошло. Хотя мы все видели это. Ну, не все видели, только ты. Но вы видели, как мигает свет. Скрипят открываются двери. Гаснет свечка. Искали Рики. Все сходится. Ребята, вы слышите это? Опять. Что это? Это оно. Теперь вы тоже его увидите. А дверь закрыта. Погодите, так это Аня или нет? Нет, уж это точно не Аня. Это жуткое какое-то существо. А Аня закрыла дверь. И что нам теперь делать? Какой ужасный звук? Вот, блин, мы попали. Надо позвать Аню. А вдруг она ушла? Софи, давай, зави, Аню. Аня, Аня, открой дверь. Блин, я спрячу за шкаф. Ребята, может все-таки перекату? Я, я открыла ее лапой. Бежим отсюда. Подождите меня, вы опять меня багасаете. Давайте позовем ее сюда. Если бы я была кошкой, а не собакой. Я бы могла пройти вас стоять тебе, жуткий демон. Но я собака поэтому я тебя боюсь. Я закрыла, прошу, я не должна меня заметить. Если только это не демон похититель хомячков, он меня хочет украсть. Почему я ничего не помню? Что тут происходит? Зачем я говорю, я же выдаю себя. Ставь лайк, если хочешь продолжение. Беги скорее, смотри новые видео на других наших каналах. И увидимся в Питере. Пока!